где в прошлом году я занял завоевал золотую медаль, попередив даже сильнейших участников из МГУ. Сейчас я работаю на совместном проектах КФУ и нового предприятия КЗСК «Силикон» по разработке промышленно востребованных катализаторов. Меня зовут Михаил, я студент третьего курса Химического института имени Бутлерова Казанского университета.